В этом видео ты узнаешь, по какой причине многие игроки Warface запросто могут забросить на склад их любимую пушку и очень долгое время с ней не играть. Почему просто пропадает интерес к игре с определенным оружием? Это может быть фикс или что-то еще? Узнаешь уже через пару секунд. Любишь классные пушки, дорогие аккаунты, но донатить не хочешь? Выход есть, сперва зарегистрируйся по первой ссылке в описании и ты уже получишь випку и оружие за донат. После чего переходи по второй ссылке и бесплатно заперей целый комплект магмы на 30 дней на все классы. За 20 секунд у тебя появится випка и лучший донат этой игры, который целый месяц не надо будет чинить. Самое главное на ветеранах ты уже будешь буквально через час. Начни новую жизнь в Warface, при создании твинка не забудь выйти из основного аккаунта заманчиво, две ссылки будут в описании. Всем привет, друзья, с вами Гриф, и сегодня речь пойдет о достижениях. Я думаю, все уже догадались, потому что именно они могут как подогревать интерес к игре, так и полностью его уничтожить. И прямо сейчас я покажу вам более 10 достижений, которые я получил за последнее время. И среди них, конечно, будут достижения из-за оружия, с которыми ну, я уже практически не играю как раз после того, как их набил. И вот одно из них, достижение за 10 тысяч фрагов из обычной или золотой берета rx 160. Но все же есть одна пушка, с которой я играл с удовольствием даже после набития 10 тысяч, это АК-103, я думаю, у многих точно так же. А мы переходим к следующему достижению в 10 тысяч убийств UMP, оружие которое набивалось очень долго, еще с 2013 года, и наконец-то я его набил. А вот еще один не самый популярный пистолет-пулемет от CRC QB, тоже 10 тысяч фрагов, достижение называется осада масада не знаю с чем это связано но да ладно совсем недавно набил элитную версию пистолета берета n 9 именно новый образец который по ощущениям оказался даже лучше старого, за который достигаю я, кстати, так и не получил. Вот так вот она выглядит. Но смотрится она гораздо лучше, чем вот это новое. Совершенно случайно, играя как-то на вулкане, удалось заработать достижение «Уничтожьте 100 турелей в миссии вулкан из дополнительного оружия». Когда-то при появлении этой спецоперации я про него слышал, но значения особо не придавал. А сейчас покажу вам такую ачивку, после достижения которой я немного офигел. Вулканолог, пройти за медика спецоперацию вулкан профи. Дело в том, что пройдя эту спецуху уже сотню раз, оказывается, за меду я прошел ее вот только недавно. И кстати, по пути к тому самому значку за CRCQB также удалось забрать ачивку за 10 тысяч врагов миссии Вулкан. А теперь вот только честно, удавалось ли вам когда-нибудь получить сразу два достижения друг за другом? Точно не помню, бывало ли такое раньше, но совсем недавно мне удалось забрать сразу два достижения за карту дворец. Все же если бы не рейтинговый матч, их бы я точно не получил, вот это первое, любитель дворца занять 25 раз первое место. Ну а второе будет у нас выиграть 50 матчей на карте дворец в режиме подрыв С этим, как вы поняли, пошли до за игру на различных картах И теперь на очереди та самая карта, которая начала пользоваться огромной популярностью в связи с гонкой серверов Это депозит И жетончик за 25 первых мест на этой карте также конечно 50 побед на черном золоте, достижение называется золотая жила, следующий жетон за 100 мест на карте D17 и что-то подобное за карту нефтебаза. Но среди всего этого разнообразия нашивок, значков и жетонов, все же самым красивым по моему мнению оказался вот такой вот значок золотые пули. Убить всего лишь что 5000 штурмовиков из любого золотого оружия. Скоро, кстати, подъедут новые похожие достижения, но за другие классы. Ну а сейчас конкурс, где я разыграю самое вкусное, что мне выпадет из кейсов убийца зомби и, конечно же, кейсов с пистолетами. Такие конкурсы буду делать как можно чаще. Кстати, в прошлый раз я разыгрывал пин-кодик на 1000 кредитов. В конце этого видео будет, конечно же, выбор победителя. А теперь самое интересное, что же выпадет из кейса с пистолетом. Вальтер P99, кто бы мог подумать, разыгрываю его в этот раз. Для участия нужно всего лишь подписаться на мой канал, также на мою группу ВКонтакте и оставить комментарий под этим видео. Но если ты все еще здесь, вероятно, этот ролик тебе чем-то понравился, так почему бы теперь просто не поставить лайк? И прямо сейчас смотри мои прошлые ролики, если еще не видел. Артем Борисов становится победителем прошлого конкурса на 1000 кредитов. Обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.